как сделать вот такую 3D-модельку и загрузить ее в After Effects. Для начала нам нужно перевести наше лого в формат SVG. Для этого мы в поисковике вводим конвертер в SVG и, например, на этом сайте переводим наше лого в нужный формат и скачиваем его. После чего бежим на сайт vectory.com. импортируем наш SVG-файл и получаем 2D-модельку. Тянем ползунок Extrude, пока не станет хорошо вам и модельке а затем экспортируем, выставив текстур quality на 100%. В After Effects создаем композицию, а затем сплошной черный слой. В меню эффект идем в Video Copilot и выбираем элемент 3D. Конечно, если он у вас перед этим был установлен. В эффектах слоя выбираем Sign Step и в открывшемся окне импортируем скачанную 3D модель в формате OBG. У нас открывается наша модель, которую можно вертеть. Кликаем по объекту справа и ниже Diffuse, чтобы поменять текстуру объекту. В моем случае это нужно сделать для двух элементов, и я выбрал такой градиент. Жмем ОК OK, и слева в графе ВОК transform этими ползунками мы можем крутить наш объект как угодно пользуйтесь я рассказываю про маркетинг и дизайн больше инфы у меня в профиле.